Всем привет, это Тим Ризу. Сегодня мы снимем для вас туториал в домашних условиях на крутой перекат на попе. Он называется «Skillaz Move». Почему он так называется? Потому что я позаимствовал его у ребят из команды «Skillaz yeah. Я Смирал! Делим трюк на два этапа. Первое. Заход на флай. Очень важный момент. Если мы делаем винты влево или планируем их туда делать, то опираемся на левую руку и подсечку делаем левой ногой. Ставим ноги чуть шире своих плеч. Делаем скрут к правой ноге для разгона. Делаем раскрут еще в левую сторону. Левую руку ставим на место левой ноги, в то время как нога уходит назад. Держим ногу прямой. Как только колено приблизилось к пятке Отталкиваемся правой ногой наверх Даем ноге пройти Приземляемся на носочек И вес тела переносим на ногу И в пистолетик вот так. В пистолет. Скажи, что это самый важный момент Это очень важный момент Вес тела держим на носке Плечи наверху Это очень важно, самое важное Важнее ничего нету в вашей жизни вот. Носочек не нужно Второй этап, прокрут в пистолетике На 180 градусов выглядит вот так и бухаемся на попу выход из этого положения просто перекат на попе как вам удобно можно стать спиной боком передом как хотите как только вы сделали все эти этапы соединяем их и делаем трюк целиком Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, если вам понравился туториал и вы знаете название этого трюка, пишите в комментарии. И что могу сказать я вам? Делайте фло, крутите всякие спины, крутые коннекшены, руль. Пока.